Привет, на связи магазин Rock'n'Roll, меня зовут Глеб. И давайте на минуточку представим. Ваши друзья, коллеги по работе или родственники собрались в путешествие на машинах по нашей необъятной родине. Наверняка им бы очень хотелось, чтобы вы и ваша гитара отправились вместе с ними в это интересное путешествие. Согласитесь, было бы очень кайфово сыграть на своем инструменте в кругу своих друзей, любуясь на закат солнца. Увы, но эта фантазия может рухнуть в одночасье, ведь в ваших руках дредноут, который не особо удобен в дальних поездках да звучит он хорошо но и свободного места занимает очень много и решением данной проблемы является travel гитара она сильно меньше чем дредноут но звучит практически так же ну и что я говорил это реально возможно. И сегодня у нас на обзоре, пожалуй, одна из лучших гитар для путешествий – Тейлор GS Mini Rosewood. Уменьшенные гитары все больше и больше набирали свою популярность. В самый разгар спроса на эти инструменты еще в далеком 96 году компания Тейлор выпускает свой вариант тревел-гитары и называет ее как «Малютка Тейлор» — «Бэби Тейлор». По своей конструкции это был тот же самый дредноут, только в уменьшенном корпусе — три четверти. Безусловно, тревел-гитары существуют очень давно, однако второе дыхание и уверенную популярность этим инструментом подарил потрясающий музыкант, гитарист, Исполнитель своих песен Эд Ширан. Да, он не играет на гитарах фирмы Тейлор, однако его можно считать популяризатором именно travel инструмента Но если спрос на уменьшенные инструменты быстро развивался, то их модернизации, к сожалению, отставали от той популярности, что на них свалилось. Именно поэтому в компании Тейлор создали целый модельный ряд travel гитар которые подойдут абсолютно любому гитаристу по их требованиям. В моих руках прямое продолжение традиций, которые сочетают в себе непревзойденное изучение, лучшие материалы изготовления, удобства игры и запатентованные технологии Taylor. Внешний вид этой малышки просто лаконичен, но зато вызывает максимально теплые чувства. Головка грифа оформлена крупным логотипом и крышкой, которая закрывает отверстие под анкер. Инкрустация ладов в виде среднего размера пурпурных точек. Корпус декорирован трехслойной обводкой по кромке верхней деки, кольцами у розетки, а также пикгардом. Материалы изготовления данной гитары немного отличаются в сравнении от бюджетных серий Taylor. Пойдем по порядку. Гриф выполнен из сапеля. Накладка на гриф из черного дерева. А вот задняя дека и обечайка выполнены из трехслойного ламината, где верхний слой это палисандр, максимально красивый, контурный такой, прямо, средний слой Тополь. И внутренний слой выполнен из сапеля. Если мы вот посмотрим в розетку, мы это увидим. Бридж, как и накладка на гриф, сделаны из черного дерева. Верхний и нижний порожки Ньюбон. Имитация кости. Колки хромированные и имеют ход 18 к 1. Вращаются плавно. Строй держат идеально. Покрутил и ничего не сбилось. GS Mini это новая малышка от компании Taylor в корпусе Grand Symphony. Причем с уменьшенной мензурой, всего 23,5 дюйма. Благодаря чему играть на этой гитаре максимально удобно. Она подойдет как для детей, так и для начинающих гитаристов. И конечно же для тех, чья музыкальная деятельность состоялась. И впереди бесконечные гастроли. Эта гитара буквально создана для путешествий. Несмотря на свои размеры, она на 10 дюймов меньше, чем... Обычная гитара. Эта тревел-гитара звучит громко, четко, практически не уступая форме дредноут. Большого дредноут. Достигается это за счет глубокой деки. Ну, по сравнению с обычными тревел-гитарами, она реально глубокая. Увеличенной широкой частью талии. И это еще не все. Увеличенной розеткой, она реально как на обыкновенной гитаре. А это, по сути, рот инструмента. Чем он больше, тем звук громче, четче, выразительнее. И, соответственно, чем он уже, тем звук тише, более плоский. Но если вам не хватает громкости данной гитары, то ее всегда можно позвучить фирменным звукоснимателем Тейлор. Продается отдельно. Причем в самой гитаре, если посмотреть в розетку, мы увидим, что для этого звукоснимателя подготовили место с пластиковой посадкой. А место, куда крепится ремень, заменяется на гнездо для подключения. Вот так все просто и гениально. Что самое классное. Основными критериями в пользу покупки гитар Тейлор в качестве первого дополнительного или основного инструмента могут служить не только удобство при игре, Потрясающий звук или лучшая древесина в изготовлении материала корпуса и грифа. Но и технологии, которые разработала компания Taylor при создании своих инструментов и запатентовала их. Давайте о них и поговорим. Первым, что ощущается несколько по-другому, чем на остальных акустических гитарах, это удобный тонкий гриф. Его толщина практически такая же, как на электрогитарах. Что это дает? Это позволяет заниматься часами музыкой, при этом рука левая не будет уставать. Здесь сейчас стоят 13 струны. За счет тонкого грифа я их вообще не чувствую. Зажимаются как одиннадцатые, звучат как тринадцатые. Но с грифом еще не закончено. Его можно отстроить так, как требуется гитаристу. Задать определенный наклон, уменьшить прогиб. Все это можно сделать на этой гитаре. Да-да. А если гриф повело или, не дай бог, он вообще сломался, отлетело перо, скажем, то его у мастера с легкостью можно будет заменить на новый, потому что он не вклеен, а крепится на болты. Да. Отсутствие пружин на задней деке позволяет инструментам Тейлор звучать максимально широко, громко, мясисто прямо. Эх. Причем абсолютно неважно, в каком корпусе будет эта гитара. Grand Auditorium, концерт, дредноут или Grand симфония. звук все равно будет богатым и насыщенным. Все равно, потому что это Тейлор. А также такая конструкция легче переживает места сурового климата. Ну, например, у нас в Сибири эти гитары показывают себя идеально. И если хорошо присмотреться, то можно заметить, что задняя дека немного выпуклая наружу. Это как раз таки позволяет этим гитарам звучать максимально плотно, четко, выразительно. Бас получается не гулкий, а читаемый, четкий, прорезной. Что ж, мое отношение к данной гитаре, можно сказать, более чем положительное. Да и скорее всего уже многим из вас заметно, что я к этим гитарам испытываю особые чувства. Симпатию я свою не скрываю. Эти гитары действительно мне нравятся. Мне нравится их тонкий гриф. Мне нравится, что при игре на этих гитарах рука не устает. И при этом не важно, что здесь стоит 13-й калибр струн, а это, поверьте, толсто. Мне также нравятся в этих гитарах материалы и компоненты чего не сделаны. Правильно построенная гитара, правильный подбод ревесины дает возможность инструменту жить максимально долго. Особенно то в наших условиях, нереальных, я бы даже сказал, условиях. Даже в зимний период гитары компании Taylor показывают невероятную выдержку. Мне нравится и звук этих гитар, он максимально потрясающий. Я не знаю, как это описать, я не знаю, как это показать на видео, какой микрофон использовать, чтобы вы все нюансы этого звучания услышали. Мне кажется, нужно просто прийти Сесть на мое место, где я сейчас сижу, в наш магазин рок-н-ролл. Куда же еще тут нужно идти? Конечно, именно к нам. Сесть на мое место, взять эту гитару и самому попробовать на ней что-то сыграть. Только в таких условиях вы сможете составить полноценное мнение о данном инструменте. И бьюсь в заклад, оно будет похоже на мое. Ведь эти инструменты того стоят. Уж поверьте мне, я вам гарантирую, вы потратите 5 минут своего времени, но навсегда полюбите эти гитары. Гитары фирмы Taylor. Эти инструменты и хороши тем, что под них очень комфортно петь за счет низких частот. Они очень богаты. Для мужских голосов эти гитары просто находка, просто находка. Я, конечно, петь не буду, не хочу травмировать вашу психику, но поверьте мне на слово, эти гитары подойдут для одиночки вокалиста. Ну, я имею в виду, чтобы играть и петь одновременно одному без ансамбля. Кому я могу рекомендовать эти гитары, пожалуй, абсолютно всем. Абсолютно не важно, начинающий вы гитарист или уже имеющий статус в некоторых кругах гитарист. Для новичка этот инструмент будет хорош тем, что он строит абсолютно по всему грифу. И не испортит слух начинающего гитариста, а наоборот, поможет ему дальше развиваться. Для опытных же эта гитара подойдет своим звучанием и статусом. Все-таки Тейлор. Не забывайте подписаться на этот канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, что вы думаете о гитарах компании Тейлор. А также, если раскроете описание, то найдете ссылку на данный инструмент, что сегодня у нас в видео. Напоминаю, это Тейлор GS Mini Rosewood. А также вы найдете ссылки на наши социальные сети. Телеграм-канал, Инстаграм и паблик в Контосе. Туда тоже желательно подписаться. Я настаиваю, подпишитесь и туда. Ну а на связи был магазин Rock'n'Roll. Видео для вас подготовил я, Глеб. Увидимся в следующих видео, мюзикмены. Пока, ребят. Пока.